Штатные камеры заднего вида для парковки от торговой марки Primex. Если вы решили установить камеру заднего вида на свой автомобиль, установка штатной камеры Primex это выбор, благодаря которому вы сможете реализовать установку в кратчайшие сроки. А учитывая множество технических нюансов при установке обойтись без дополнительных затрат и переоборудований автомобиля. Штатные камеры Primex устанавливаются на автомобиль без каких-либо изменений в штатные места как правило на место фонаря подсветки номерного знака. Для немецких автомобилей возможен вариант установки камеры PrimeX в ручку багажника. Ассортимент штатных камер PrimeX покрывает около 95% марок автомобилей на украинском рынке. Вы с легкостью сможете подобрать модель камеры для своего автомобиля. Многолетний опыт работы компании PrimeX позволил выделить и изменить в лучшую сторону несколько важнейших деталей в работе камеры заднего вида. Тем самым, продлив срок службы камер. 1. Парковка ночью. Камеры Primex могут работать и передавать качественную картинку при минимальной освещенности 1,1 люкс. К примеру, свет под луной это уже 3,1 люкс. И этого уже достаточно для качественного изображения с камеры Primex. А свет лампы заднего хода около 30-40 люкс. Таким образом, Вы без затруднений сможете пользоваться видеопарковкой в ночное время или в условиях плохой освещенности. Второе – Стеклянный объектив На камерах PrimeX установлен стеклянный объектив, который более устойчив к царапинам в отличие от пластикового. Для сравнения, пластиковый объектив уже через 5-6 месяцев в использовании будет иметь множество мелких царапин, которые будут понижать качество видеокартинки на мониторе в несколько раз. 3. Влагозащита. Штатные камеры заднего вида PrimeX имеют максимальный уровень влагозащиты IP68, стопроцентная водонепроницаемость. Учитывая погодные условия нашей географической зоны, особенно зимой, этот факт является неоспоримым преимуществом. 4. Сенсор. Видеокамера. При производстве камер PrimeX используются исключительно сенсоры Sony CCD. Благодаря качеству данных сенсоров Вы получаете картинку высокого разрешения и цветопередачи. 5. Гарантия. Только продукция высокого качества может покрываться длительным периодом гарантийного обслуживания. На все штатные камеры PrimeX распространяется гарантия сроком на 2 года.